Плюс за это время мы идем а, какими-то шагами реформ, а, как они отражаются в образовании. И плюс процесс децентрализации происходит. А, то, что в области, как будут чувствовать школьные учебные заведения, дошкольные и а, те вопросы, о которых мы а, говорили ранее. Если можно, Анатолий Бабичев, директор а, департамента науки и образования Харьковской областной государственной администрации. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Действительно, наши школьники отдыхают. Выпускники, а именно митроенты, пытаются поступить в высшие учебные заведения. Учителя отдыхают в основном, а педагоги, менеджеры, организаторы образования работают. Упорно работают над новыми подходами и новыми задачами в системе образования. Хочу напомнить, что в Украине идет я бы сказал, было, наверное, наиболее активно, чем в других отраслях экономики и реформирования системы. Год назад был принят закон про высшее образование, все знают, высшая школа уже живет по новому закону. Сейчас рассматривается Верховным Советом Министерством Масвитрии и Науки вопрос законопроекта два новых про освету, про в среднюю освету, и уже почти подготовлен э, закон э, по профессиональном образовании. Э, думаю, что вот закон о профессиональном образовании будет э, принят Верховным Советом, а эти ручно осенью, по крайней мере министерства, нам это обещает. Э, закон уже, Законопроект уже оценили эксперты, сделали определенные выводы, э, скажем так, есть ли доработки, над которыми министерство сейчас работает. Что хочу сказать по прошлому году? Год был непростой, год был и в сфере высшего образования, потому что вступил закон, и в сфере среднего образования, потому что, как было сказано, идет процесс децентрализации. Мы уже живем с 1 января 2015 года по новому бюджетному кодексу и, соответственно, есть изменения в схемах финансирования школ и садиков в области, не только нашей области. Вопросы, которые были связаны с вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской области, которые тоже, в свою очередь, оказали определенное влияние э, на работу учебных заведений области. Ну, давайте начнем с переселенцев из Донецкой и Луганской области. Хочу сказать, что с августа прошлого года э, мы немножко понервничали, имеется в виду, управленцы, потому что э, у нас, как всегда, где-то за неделю до начала учебного года родители вспомнили, что надо идти детям в школу 1 сентября. Поэтому м, почти 2000 человек тогда обратились к нам, в Департамент науки и образования, с просьбой помочь устроить детей в первый класс, в детские садики. Ну, не только в первый класс, а все классы э, учащихся, которые до этого учились в Донецкой Луганской области. Э, тогда для нас это было неожиданно, но тем не менее за неделю... Мы справились с этим вопросом, были определенные нюансы, там может быть не 1 сентября, 5 -го, 10 -го, но все в соответствии с законом про образование у нас ребята учатся, посещают школы и садики области. На сегодняшний момент, после этого мы ладили процесс организационный. На сегодняшний день почти 10 тысяч переселенцев из донецко Луганской области посещают учебные заведения области. Небольшие проблемы были с детскими садами, особенно это касается детских садов города Хайкова, потому что вы знаете, что есть определенные районы, там Холодная гора, Салтовка, где есть большие очереди даже для, скажем так, жителей Хайковщины, чтобы попасть в эти садики. Но, безусловно, существует электронная очередь, каждый ребенок, который желает попасть в детский садик, родители его регистрируют за несколько лет для того, чтобы он спешно пошел в садик по месту жительства. Поэтому нам пришлось немножко поломать эту очередь. Понятное дело, что переселенцы у нас шли вне этой очереди и вне, скажем так, конкурса. Но успешно справились. 10 тысяч на сегодняшний день посещает наши учебные заведения. Мы их уже не считаем переселенцами многие, потому что они уже получили смог приобрести жилье или переехал, арестацию Харьковской области, поэтому, в принципе, большому счету мы их сегодня не отличаем. В этом нет надобности от жителей Харьковской области, поскольку условия обучения, нахождения в наших учебных заведениях, они совершенно одинаковые. Могу сказать, ну как бы ориентируясь на то, что жалоб о вращении последней наверное, их нам не было, с просьбами еще в чем-то. Вначале были там вопросы по учебникам, по форме. Постарались решить максимум все эти вопросы в течение учебного года, и на сегодняшний момент вопросы еще По крайней мере, если это есть, то это единичные случаи. Поэтому все постараемся по ходу, скажем так, работы решать. Бюджетный кодекс. 1 января 2015 года вступил в силу новый бюджетный кодекс. Поменялась схема финансирования учебных заведений. Это касается особенно школ области. Теперь все школы области, независимо от подчинения, районов, городов, финансируются за счет субвенции, образовательной субвенции государственного бюджета местным бюджетом. То есть государственный бюджет Министерства финансов перечисляет средства Министерства образования и науки. Министерство образования и науки каждому району. Каждому городу Украины перечисляет субвенцию, исходя из количества учащихся, которые проживают на территории области, района или города соответственно. То есть есть у меня 100 тысяч на территории района, мне на 100 тысяч дадут. Средняя сумма на одного учащегося это 8,5 тысячи Вот. Вот. А, Новая в порядке использования субвенции. Эта субвенция может потратиться только на содержание школьников, то есть школьных подразделениях, учебных заведениях. То есть мы знаем, что мы одна из лучших и одна из первых областей, которая э, перешла на создание учебно-воспитательных комплексов. Это одна из наших, скажем так, задач, которые мы ставим и сегодня. Школа-детский сад простым языком. Вот за счет этой субвенции мы можем финансировать только школьные подразделения. Все, что касается детских садов, финансирование полностью должно быть обеспечено за счет местных бюджетов. И мы плавно переходим к децентрализации, создаются громады, которые должны забеспечивать себя сами. Если мы имеем школы или садики, и мы хотим улучшить их материальное состояние, материальную базу, то нам никто не запрещает, согласно действующему бюджетному кодексу. Потому что в бюджете прописано, что одно учреждение может финансироваться из разных уровней бюджета. Если до этого только один бюджет, либо районный, либо областной, либо городской либо государственный может финансировать учреждение, то на сегодняшний день одно учебное фин... учреждение может финансироваться из разных бюджетов. Поэтому у громады, если она обеспечена, если у них есть ресурс, они могут помогать любому учебному заведению, которое находится на территории их. В этом есть плюс. Наверное, сейчас затрону один, скажем так, непростой вопрос, который возник несколько месяцев назад по поводу закрытия дошкольных подразделений в наших областных интернатных учебных заведениях. Это интернат для незрячих детей, для детей с особенностями слуха, речи и так далее. Действительно, никто не планирует, хочу сказать, все точки на ты, не планировал и не планирует их закрывать, все связано с порядком использования субвенции. В этих линвоках, где есть школа-детский сад, на сегодняшний день мы финансировать можем только школьник-педроздил за счет субвенции. Все остальные промыважения и финансирования мы должны искать в изместных бюджет. Поэтому немножечко меняется юридический аспект этого вопроса, но суть остается такой же, что на детские сады мы вынуждены искать, и нас поддержал, Игорь Иванович губернатор в этом вопросе. На следующей сессии мы планируем выделить средства на финансирование существования детских садов в этих учебных заведениях. Вернусь к итогам прошлого года. Год был очень, еще раз скажу, сложный очень интересный. Но тем не менее, у нас в этом году одна из лучших ситуаций по финансированию учебных заведений, по выплате заработной платы, в том числе отпускных у нас нет задолженности, у нас фактически нет задержек, если они возникают, то один-два дня, и мы вовремя всем педагогам области смогли выплатить заработную плату и отпускные. Несмотря на то, что, скажем так, были определенные сложности с финансированием. Итоги прошлого года. Опять-таки, повторюсь, год вот был непростой, но мы имеем одни из лучших достижений наших школьников. За всю, скажем так, нашу небольшую историю, хочу сказать, что э, мы уже традиционно получили первые места на все украинских олимпиадах Айковской область, причем с коэффициентом, которого не было за 15 лет никогда, наивысший коэффициент. Мы заняли первое место вместе с Киевом в конкурсе Малой Академии Наук, что тоже коэффициентом, тоже один из самых высоких за последние 10 лет. Третье. Буквально позавчера вернулись наши ребята с международных олимпиад. Впервые тоже в истории У нас приехало 11 учащихся, никогда столько не было. И все 11 по разным предметам получили медаль. То есть нету, там, нету тех, которые вернулся без награда. И самое основное, наверное, то, что я хочу сказать, это Малая Академия Наук Олимпиады. Это показывает, скажем так, достижения наших наилучших учащихся, лучших детей по успеваемости. Но есть средний показатель, на который мы должны ориентироваться. Поскольку, как я вижу, на сегодняшний день главное в образовании это доступность, безопасность и качество. Все, что мы делаем в системе образования, направлено на одно. Чтобы у нас было качественное образование. Чтобы по окончанию школы, техникума, ПТУ, университета у наших выпускников были знания, чтобы он смог достойно найти себя применение в нашей жизни, в обществе, на работе. Несмотря, скажем так, на скандальность вопроса, но тем не менее, я думаю, это не менее следит правоохранительным органам, главный показатель это золничное незалежное оценивание, которое остается. Я хочу сказать, что мы имеем, Харьковская область в этом году получила наилучший результат за 8 лет работы. Анализ полностью не проведен. Я думаю, что где-то к началу сентября мы будем уже понимать средний уровень знаний наших учащихся областей но на сегодняшний день те показатели, которые мы видим это количество выпускников, которые получили 200 баллов мы первый раз поднялись с конца таблицы на третье место в рейтинге у нас, э, выше нас только будет и Киев, и Львовская область ну, это уже традиционно Значит, ну, если цифры будут интересны, я вам скажу сразу у нас 171 человек набрали 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также хочу сказать, что у нас на сегодняшний день в 9 школах, что тоже очень приятно, это очень высокий показатель, есть по два выпускника, которые набрали по 200 баллов. Это в основном городские школы на сегодня, но радует результат, мы уже провели анализ по украинскому языку и украинской литературе наших выпускников. Есть и наши сельские школы, которые тоже активно принимали участие и получили очень достойные результаты. Это гимназия номер один, и Красноградская гимназия, и Сохновщинская гимназия. Результаты, которые находятся, скажем так, в первых двух сотнях. Что тоже не может нас не радовать. Ну и такое результаты. Скажу, что в образовании остается достаточно много проблем, над которыми надо работать. Это и материально-техническая база, и качество преподавания, и кадры, и финансирование, и отдельные, скажем так, вопросы, связанные с коррупцией, хотим, мы того или нет, но вот вас постоянно присутствует в нашей повседневной работе. Будем над этим заниматься. Игорь Львович Райнин поставил задачу реализации региональных реформ образовательных. Они были презентованность лично, и на сегодняшний день мы работаем над этими региональными реформами. Одно из основных – это создание Хайковского университетского консорциума. Вы знаете, что несколько недель назад все высшие учебные заведения области подписали угоду о создании этого консорциума. Задача одна – одним целым легче представлять интересы и достигать цели, которые ты ставишь перед собой. У нас область, которая имеет наибольшее количество высших учебных заведений в Украине, нау науковых установ, э, и мы решили, скажем так, опять-таки по инициативе Игоря Яранина э, создать некий консорциум, некое объединение для того, чтобы наши вузы могли, в первую очередь, отстаивать свои права, за межами Украины презентовать нашу работу, как образовательную, так и научную, это одна из возможностей коммерциализировать науку. В чем проблема? Мы имеем научные достижения, но не можем их применять и использовать. Вот одной из задач, это действительно создание механизма для того, чтобы разработки наших ученых мы могли нормально и правильно реализовывать и воплощать в работу. Возможно, это продажа, возможно, это даже какое-то производство. Ну, по ходу будем смотреть, первый шаг сделать. Что еще из наших региональных реформ, о чем я хотел сказать, это создание новых учебных заведений, реформирование географии осветы. Очень много последнего последнее время пишут о закрытии школ, о закрытии учебных заведений, но я хочу сказать, что мы, я не говорил что слово закрытие. У нас идет оптимизация сети учебных заведений, у нас меняется контингент, у нас меняется э, нахождение населения. Они, извините, из одних сил перемещаются в города и так далее. Поэтому этот процесс постоянно идет, мы постоянно ним занимаемся. Действительно, в области большое количество малокомплектных школ, где по 10, по 15, по 20 человек. Более того, скажу, что в Лазовском районе у нас есть школа, где контингент ноль. То есть там нет учащихся, но ее второй год не могут закрыть. Это для нас остается проблемой. Депутаты считают, что у школы есть перспективы. Но по нашему мнению, там нет перспективы, это просто как бы желание показать, что вот мы должны оставить здание, которое на сегодняшний день никому не нужно. Во всем этом главное это качество образования. То, о чем я сказал. Если у нас есть малокомплектная школа, где нет финансирования, где один учитель преподает 10. Там будет такое качество. Я думаю, что итоги Пицунг из НО нам как раз об этом покажут. Если есть малокомплектная школа, то результаты у этих учащихся выпускников намного меньше, чем в больших нормальных школах, где есть хорошие профессиональные карты. Безусловно, здесь вопрос связан с подвозом, но мы тоже работаем над программой школьный автобус. Вы знаете, что Игорь Леович пообещал, и уже осенью 10 новых автобусов за счет. Средства областного бюджета получат районы области. Мы создаем НВК. Мы активнее, чем всегда, открываем детские сады. И если по школам у нас есть небольшое увеличение контингента дошкольников, если школьный, контингент школьников на сегодняшний момент особо не возрастает, то дошкольники у нас растут. И мы в этом году в детские садики на 4000 детей больше приняли. За счет переселенцев небольшое количество, ну и своих на 2000 увеличилось. Поэтому в планах на этот год у нас открытие новых 11 детских садов на территории области. Это открытие почти 20 дополнительных групп существующих детских учреждениях, там где на сегодня наиболее, скажем, актуальный этот вопрос. Это продолжаем создавать НВК, то есть на базе школ создаем дошкольные подразделения, где наши дети смогут посещать детские сады. Это объединение школ, это изменение профиля и специализации школ, то, над чем мы занимаемся. Это создание новых специализированных школ. С 1 сентября мы успеем, мы уже занимаемся, уже там готовность на 70%. Это тоже прописано в наших региональных реформах образовательных. Откроем в первую в области школу-интернат для детей области художнио-эстетичного профиля Девосвейн и будет находиться в Патине. На сегодняшний день у нас активная ребята почти из всех районов области. Проходят э, вступительные испытания для того, чтобы они были зачислены в это учебное заведение. Надеюсь, что мы красиво 1 сентября откроем это заведение. Начал работу, скажем так, вновь созданный областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой «Патриот», который находится в Чугуевском районе очень большое количество ребят сельской местности из всех районов области обратились туда и хочу отметить, что очень большое количество переселенцев из донецко Луганской области именно туда обратились потому что ну, понимают, многие из них занимались в Донецком, аналогичном ну, в и на сегодняшний день они попросились перевестись к маме, мы конечно идем на встречу, все заявления желающих мы удовлетворили Существует пять лет областная специализированная школа интерната «Даемность», которая была создана в 2009 году, скажем так, по инициативе областной администрации целью оказания качественных услуг образовательных для детей сельской местности. Мы понимаем, что ребята есть, у которых есть талант, они не всегда могут открыть и дополнительно заниматься в сельской школе. Хочу сказать, что это подтвердило правильность идей и правильность результата. Мы имеем, что наша школа в дороге, где занимаются сельские дети, это интернат. Третий год подряд входит в 200 лучших школ Украины по результатам ЗНО и по количеству ребят, которые побеждают в Олимпиадах и Малой Академии наук на всеукраинском украинском. Поэтому э, я уверен, что две новые школы, которые мы открываем в этом году, тоже подтвердят правильность наших действий и наших, э, и наших задач. Что еще хочу отметить, идет вступительная кампания высшие учебные заведения, повторюсь, на сегодняшний день закончился прием заявлений на дневную форму обучения. Э, набор проводится в университеты и академии за на 347 направлениями в технику и колледже по 219 специальностям. Ну, итоги пока рано отводить, 7-8 числа мы будем понимать и видеть первые списки зачисленных на бюджет, на контракты там уже ближе к 20 числам. Хочу сказать для, просто для общей информации, что всего подано ВУЗы в Хайковской области почти 185 тысяч заявлений, из них 134 тысячи – это на дневную форму обучения. Наверное, будет интересно, куда самый большой конкурс, по крайней мере, по заявлениям. Назову – это Хайковский университет Каразина, Национальный и технический университет ХПИ, Национальный и юридический университет Ярослава Мудрого, космический университет имени Жуковского, университет э, городского хозяйства имени Бекетова, университет радиоэлектроники, экономический университет, педагогический университет и медицинский университет. Если по конкурсам на какие специальности, да, самые большие конкурсы, больше всего желающих было, это лингвовальное справа, медицинский университет, это филология мовы, английская мова это 3 УЗа Каразина, вернее два, и педагогический университет. Дальше, что очень интересно, 3 следующие специальности, которые идут по конкурсу, это программная инженерия, компьютерная наука и компьютерная инженерия. Тут в лидерах Университета радиоэлектроники, НТУ, ХПИ и аэрокосмический университет Межуковского. Дальше традиционно правознавство, университет Ярослава Мудрого, правоохранная деятельность, на седьмом месте следует отметить, это университет направления дел, ну и дальше традиционно, отельно-ресторанно справа, туризм, менеджмент и фармация. В этом году планируется принять на места, на места государственного бюджета, то есть бесплатные места, скажем так, 17,9 тысяч человек, в университет 13 тысяч и в техникум и в колледже 4,9 по поводу географии абитуриентов, скажем так, ситуация немножко изменилась. Традиционно, вы помните, что у нас порядка 30% это составляли абитуриенты из Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской области. В некоторых вузах эта цифра доходила до 40%. Поэтому у нас были в некоторых плохие ощущения, что мы не сможем получить то количество желающих нам поступить учиться. Тут такая двоякая ситуация, западной Украины нам боятся ехать многие, потому что считают, что у нас небезопасно. Рядом зоны АТО находимся, как и центральная Украина. Донецкая Луганская область по понятным причинам тоже в полном объеме мы не можем забрать и библиентов. На сегодняшний день все спокойно, цифры чуть меньше, чем в прошлом году, но тем не менее с уверенностью могу сказать, что заказ мы выполним, наберем контрактников, причем качество сертификатов за новым в этом году действительно выше, предварительно скажем так, чем в прошлые годы. Уровень знаний и уровень баллов, которые нам подаются. Поэтому думаю, что к концу августа уже подведем итоги вступительной кампании. Хочу сказать, что работала горячая линия» в департаменте науки и образования. Ну, она, Порядка 90 обращений к нам поступило. В основном это информационно-разъяснительное. Были опять-таки жители Донецкой и Луганской области, которые просили помощь в жилье на время сдачи документов и так далее. Мы оперативно из этого не делали проблем. Мы оперативно решали эти вопросы. На базе тех общежитий, в ВУЗы, в которых они собираются поступать, мы давали возможность бесплатно Несколько дней, там, до недели пожили. Эти вопросы решили. Были обращения по поводу участников АТО, о их льготах их возможностей. По возможности мы разъясняли. Не всегда все возможно, потому что у некоторых нет документов, подтверждающих статуса. Но, тем не менее, все, что от нас зависело, большинство вопросов мы помогли решить. В том числе и с проживанием, и с, с собранием документов для сдачи приемной комиссии. Ну, наверное, наиболее, э, самый большой, вернее, не самый большой ВУЗ, который взял самое большое количество участников АТО, ну, это по понятным причинам, университет Поветряный силы имени Кожедуба, у них на сегодняшний день 120 заявлений, они уже зачислены, ребят, которые принимали участие в АТО. Остальные, ну, по крайней мере, то, что через нас шло, это по одному, по два человека. Старались помочь, собрать... По нашему мнению, по крайней мере, те, кто к нам обратились, мы на горячую линию мы смогли помочь. Ну, Наверное, как это все. А да, ответить конечно, на вопросы. Я да. Вопросы? Я готов. Скажите, пожалуйста, в этом году количество бюджетов нет? Уменьшилось? На Уменьшилось на порядка 10%. Ну, цифры, тем не менее, остаются. Места уменьшились на определенные специальности. То есть говорить, что на все специальности уменьшился госзаказ. Я назвал в числе самых популярных специальностей это правоохоронная деятельность на базе Университета внутренних дел. Так вот, на специальность правоохоронная деятельность нет ни одного бюджетного места, а есть почти тысячи заявлений. Это связано с реформами в системе МВС, поэтому, тем не менее, есть очень и создание патрульной полиции, но, тем не менее, очень много желающих есть учиться именно на этой специальности. Поэтому говорить вы знаете, что к утвержден новый проект напрямых специальности подготовки, поэтому некоторые специальности просто ушли, некоторые поменяли свое содержание, поэтому говорить, что у нас нету такого, что у нас по всем специальностям пропорционально уменьшили какой-то процент. Я говорю по общему количеству бюджетных мест. В среднем это там около 9%. Скажите, пожалуйста, сколько мало комплектных школ сейчас в области, сколько удастся? Нет ли, кроме вот этой нулевой школы, каких школ, которые отказываются? Извините. У нас была, я не знаю, наверное, год назад, я на какой-то из пресс-конференции говорил, что у нас в, в Боровском районе есть проблема, есть малокомплектная школа с нулевым контингентом, которую не хотят закрывать. Так вот, после общения с прессой там через месяц закрыли, слава богу. Поэтому у меня есть тоже надежда, что, может быть, это услышат в Боровском районе депутаты, которые, понятно, что уже готовятся к выборам, и, наверное, у них нет желания закрывать школу, но, тем не менее, да, они популярны. Понятно, что это непопулярное решение, но э, у меня подход э, какой? Надо этих людям, надо общаться с людьми. И можно поучиться один человек в классе, да, там, или два человека на три класса, Закончить 11 класса, ну ты выйдешь, и что дальше? Не, но ну, если ты останешься в селе, и тебе больше никакое образование не нужно, и ты ничего не хочешь заниматься, ты не хочешь там ни в техникум поступить, в ни еще что-то, то может быть это и нормально, но э, мой подход и подход цивилизованных стран, что это не только диплом, да, аттестат или еще что-то, это определенный уровень твоего развития. У нас на сегодняшний день интересный факт, в Японии, ну или не как бы это общеизвестный факт, на сегодняшний день высшее образование есть обязательно. Это, наверное, единственная страна, где они заботятся не о дипломах, они заботятся о уровне развития человека. Там давно уже нет ни производства, ничего, все производства они вынесли в Китай, в Тайвань, в другие страны, им нужны высококвалифицированные специалисты им нужно, чтобы э, действительно человек был всесторонний развит. Для того, чтобы он был развит, нужен определенный уровень образования. Поэтому депутаты не хотят, но надо этим людям общаться, объяснять, что понятно, что автобус не хочется, чтобы каждый день ученика автобуса возили по 15 километров туда-сюда, но есть качество образования. Мы работаем, это очень дорогостоящий проект по поводу создания возможно интерната на базе школы, есть да, район, центр, есть там село 20 километров от школы, туда буся детей. Понятно, что возить и не так дешево, и автобусы не всегда в хорошем состоянии, хотя мы работаем над этим. Возможно, как в воянках наши областные интернаты. Если плохая погода или нет возможности возить, что привозить на 5 дней, ребенок полноценно учится, полноценно занимается, и пятницу вечером его привозят домой. Работа по районам уже идет. Уже есть некоторые примеры, боюсь ошибиться, Змеевской, Изюмский район, там, где, там, где уже работают. Создание отдельных просто комнат, где дети могли бы ночевать и так далее. И а и так далее. В, первом Не, ну, в первом сентябре это нереально сделать. Это в процессе, это в планах прописано, это, скажем так, благосрочная перспектива. Скажите, сколько много малокомплектных шкур на сегодняшний момент и сколько точно? Малокомплектных почти 200. целесообразность закрытия всех этих двухсот школ не стоит и задачи такие не ставят. На сегодняшний день решение закрытия закрытии школы принимают э, засновники, а именно районные советы, районные городские советы, которые есть ученики в этой школе. Хочу сказать, что в планах, которые нам довели районы города области, у нас 39 школ, которые стоят на закрытии, они не будут закрыты в этом году, они организованы, скажем так. Э, на сегодняшний момент есть решение о закрытии 13 школ в области. Да, 13 школ области. Процесс идет. Школы могут быть, еще раз повторюсь, закрываться только как раз в период, потому что условия работы преподавателей и обучения школьников и нормативная базы не позволяют закрывать школы в течение учебного года. Правда, вот, mm -hmm. наших... По новые имеете? Да? Да. Ну, у нас в этом году результат вот, получше, опять-таки скажу. но Двусудбайники ⁇ это не показатель, это результат наших лучших учащихся. Но Он примерно в три раза выше, чем был в прошлом году. И за все 8 лет существования Заново. Может быть это связано, все, быть, это связано было с содержанием ну, Эксперты это должны эксперты, скажем так, оценивать. Мы знаем общую картину, я говорю об общей картине по Украине, да, то ли, как возможно вариант, все другие области хуже сдали, чем мы, да, ну, как вы говорите, сдали легче. Я говорю о том, что если предыдущие годы 7 лет, ЗНО уже у нас официально проходит во всех областях Украины, вот за предыдущие 7 лет показатели Украинской области, как это не приспорно, где-то были в конце всех областей Украины, 3-4 снизу. И под суббойником более-менее, а по средним результатам. Вот на сегодняшний момент мы в первые десятки точно. Результаты, когда будут посчитаны, мы это уже выделим. И может это не хочется, когда на бюджетные места, как у нас фармацевтический университет я его назвал, стоматология, э, правоохранная деятельность, там не существует вообще бюджетных мест, а если они есть, то 1, 2, 3, 4, там не больше. Поэтому говорить понятно, что там уже даже если 100 заявлений, это будет самый большой конкурс. 25 или или как в университете внутренних дел, 450 человек на место, потому что там просто ноль бюджета. Я говорю о том, какое количество, где самое большее количество заявлений туда были поданы. Понятно, что китайский, испанский язык, будем него все где одно бюджетное место. Понятно, что там конкурс будет один из самых больших, в силу того, что там всего одно бюджетное место. Но это не показатель. Для нас показатель, куда наибольшее количество заявлений было подано. А можем антеллию какую-то новость написать о школе Чтобы там было два сейчас хотите Я сказал, да, да, я не же говорю. Не-не-не, я готов. На одной из весенних сессий областного совета было принято решение о создании нового учебного заведения художественно-эстетического профиля. Девусфит – это первое учебное заведение. Во-первых, первое интернатное заведение. Во-вторых, именно такого профиля. У нас не было в области ни одного учебного заведения соответствующего профиля. Эта школа создана на базе Любатинской школы-интернат для детей сирот и детей, лишенных родительских прав. Можно добавить в этом аспекте, что Хайферская область первая область в Украине, которая в прошлом году, скажем так, усилиями областной администрации, выполнила программу реформирования заведений, интернатных заведений для детей сирот У нас не осталось в области ни одного интерната, где находятся дети-сироты. Мы перешли на семейные формы воспитания детей, детские дома семейного типа, приемные семьи. У нас остались интернаты. Типа для детей сирот нет, это отдельный тип. Есть санаторные специальные, где с определенными либо ВАДами, либо специализированными, с углубленным изучением чего остались дети святы. Они у нас переведены именно в эти интернаты, те, которые не были усыновлены. И они наравне с детьми и семей на сегодняшний день продолжают обучение. Поэтому это, это тоже. Здание один... опустело, и вы решили его заполнить. Здание опустило. Мы, мы сделали так, чтобы это здание опустило. И мы ищем новые методы и, и новые формы работы. У нас не хватало именно учебного заведения художественно-эстетического профиля. У нас э, мало было, хотя уже на сегодняшний день больше всех в Украине, но тем не менее, интернатных учебных заведений для сельской молодежи. Для того, чтобы дети могли спокойно. Там пятиразовое разовое питание, там отличные условия проживания. А у вас преподаватели, которые были учить рисовать? Да. Или, я не на там наборы? Там а очень разные подходы. Мы уже Подписываем договоры о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, как именно университет городского хозяйства имени Бекетова, один из первых, кто согласился принимать участие в каком направлении? В направлении работы и сотрудничества с институтом изобразительного искусства и архитектуры университета имени Бекетова. Мы планируем, что преподаватели из университета, союз художников Украины, будут там активно участвовать, готов, заниматься, скажем так, живописью. И в планах уже есть создание факультативов «Юный архитектор». В рамках этой работы нами разрабатывается новый учебный курс, который не было в Украине никогда, по 3 d моделированию и если все будет благополучно, это будет экспериментальный учебный курс. С 1 сентября в учебном заведении Девосвит будет установлен, наверное, будет первое среднее учебное заведение, 3D принтер, где дети младшего возраста смогут участвовать в работе по созданию, скажем так, объекта 3D-планировка, 3D-моделирования. Понятно, что это, да? кубики, квадратики, это особенно интересно будет архитекторам, всякие здания будут строить, небольшие пока еще модели с помощью вот этого, этой программы. 3D-моделирование предполагает не только умение работать с 3D-принтером, но и создавать программное обеспечение этой работы, потому что в 3D-моделировании это как бы двойной спектр. Написать программу первую, то есть это информационные технологии, и потом с помощью 3D-принтера уже что-то напечатать. значит э, мы планируем вообще говоря возможность интернатного учебного заведения э, в районе 300 человек и даже возможно до 400 с небольшим переоплоднанием мы не спешим мы не набираем все классы в этом году потому что ну, как бы это сильно масштабно мы набираем первый, третий, пятый, восьмой, девятый классы и рассчитываем что до 150 человек мы сможем принять в этом году Районы по-разному реагируют, активно. Вот два дня назад приезжал целый автобус детей из Золочева, которые, скажем так, приезжали на экскурсию. 90% выросли когда увидели материальную базу, условия проживания обучения, выразили желание остаться там учиться. И с первого сентября я в эту школу. Автобус, к сожалению, из Золочевского района, поэтому он уехал ехал домой. Вот. Что еще сказать? Там есть вступнивы пробования. То есть основы, основы живописи надо уметь, надо хотя бы кисточку или карандаш держать в руке. Специалистов, да, видимо, не, не до конца я сказал, будем привлекать не только из Лепотина, а и из Харькова, из высших учебных заведений, которые будут заниматься с детьми. Один из самых интересных предметов это история живописи, история архитектуры, история искусства, которые тоже будут изучаться в этом учебном заведении. Хайкачане тоже могут при желании, статут школы позволяет попасть в это учебное заведение при сдаче соответствующих вступительных уроков. У нас, я был удивлен, но у нас есть три заявления от жителей города хайков для того, чтобы в учиться в эту школу. Они будут ездить или жить? А они, жить они будут жить, да. Это пятидневное бесплатное содержание. Ну, я не знаю, но, наверное, как бы э, это не первый раз, когда я сталкиваюсь с таким, когда родители, если это интернат, готовы возить своих детей из города даже в сельскую местность. Ну, это, наверное, европейский тип и подход обучения, скажем так, в элитных западных школах, в том числе в Англии, как это есть. Э, условия у нас, конечно, пока не такие, как в Англии, но мы к этому идем. По крайней мере, качество, я думаю, что у нас будет. На сегодняшний день Севицкая Вера Михайловна, она досвеченный педагог, она до этого и работала директором, поэтому Вера Михайловна, Михайловна. поэтому на сегодняшний день она руководит всеми работами по созданию этой школы. Так она же специализировалась на похитительных сиротов. Она менеджер. Она менеджер. У нас директор не должен заниматься искусством для того, чтобы руководить школы. Хорошо, а кто будет заниматься искусством? Будет замдиректор, замдиректор, ну, слушайте, замдиректора директора, директор не обязательно интересовать для того, чтобы работать в школу. Может, они будут преподавать историю искусства. Поэтому будут замдиректоры, которые будут заниматься конкретно этим профилем. Ясно. И вот последний вопрос. Насколько дороже чем обычно обычной школе, например? Для кого? Для кого? Сервисовый. Для налогоплательщиков, ну, для... конечно. Для меня ну, обучение для детей и родителей абсолютно бесплатно В школе, поскольку ничего не платится. Полностью питание, проживание. Единственное, что, наверное, придется краски купить, еще там какие-то принадлежности для рисования. Что касается налогоплательщиков, на самом деле, эта стоимость выше, безусловно, но это интернатное учреждение, поэтому не финансируется по другому коду, и они финансируются не из районов городских бюджетов, они финансируются из областного бюджета. Стоимость обучения в этой школе примерно как в малокомплектной школе, когда я говорю, что у нас там где 10 учащихся или 20, вода содержание доходит до 40-50 тысяч в год, вот примерно до 40 тысяч содержание ребенка в интернате обходится. А в формуле, скажу, я эту цифру называл, 8,5 тысяч, которые государство выделяет на финансирование одного учащегося в год. Если городской любой, нигде бы не находился, в а том-то и вопрос, 8,5 тысяч мы выделили. Если у меня школа 200 человек, то 8,5 хватит, может даже еще и останутся деньги на год на содержание. Потому что классы, понятно, комплект классов, наполнение учащихся, наполнение школы, энергоносители и так далее. А если у меня в этой же школе, в этом же помещении сидит 10 человек, то, наверное, на содержание энергоносителей оплату, на оплату труда учителей мы выйдем на цифру на 40-50 тысяч человек. Поэтому это вопрос уже местный бюджет должен находить, деньги, чтобы компенсировать разницу. я, кстати, хотел уточнить по 8,5 тысяч. В этом году 8,5, а предыдущей сколько? 6,5, Увеличилось, ну, увеличилось конечно а что в них входит это? это формульный принцип то есть есть количество учащихся детей школьного возраста скажем так по украине с разбивкой на областях районы города подобное да? значит исходя из этого принципа вот каждому району тысяч умножается на количество детей школьного возраста и отправляются туда деньги что туда входит это субвенция туда входит заработная плата педагогам Оплата энергоносителей, ну и, грубо говоря, содержание школы. Э, поэтому, если школа большая, она получает. Чем больше школа, тем больше денег она получает. Э, соответственно, в больших школах остаются деньги э, не только на энергоносителей а зарплату, а может быть и улучшение материально-технической базы, может быть на мел, может быть, извините, нашего работорядки и ДТП, чего нету в малокомплектной школе. И начинается постоянный сбор денег с родителей. А ну, конечно, и в больших школах происходит. Ну просто, чем больше школа, чем больше матери... лучше материально-техническая база, тем еще хочется больше сделать. Купить там новый проектор, десятый раз поменять окна, утеплить там что-то или еще что-то. А когда э, школа маленькая и бедненькая, извините, то столько денег ей давай ей не хватит, потому что ей постоянно не хватает на содержание школы. На кого-то да. я больше. Да. В образовании нет аудита и эффективности в качестве образования. Есть разные напрямые подготовки и обучения детей. И образование это не бизнес, что мы вкладываем деньги, чтобы получить на выходе какой-то финансовый результат. Мы вкладываем деньги, в том числе государственные, в частные, для того, чтобы у нас по выходу был хороший специалист, который, скажем так, не образованию оценивает, да, насколько он будет востребован и нужен экономике. Я не знаю, насколько выгоден художник экономики страны, но я не могу оценить просто. Да, но это... Это те направления, которые мы должны развивать. Ну, вы не хотите сказать, что мы можем обойтись без культуры и искусства и закрыть все учебные заведения? Вы хотите сказать? Но я так не я считаю. считаю что... Я считаю, что человек должен быть всесторонний раз, в том числе культурно. Да. Гармонийно, развойно людина, это плюс для державы. Поэтому для меня как бы, ну, как бы очевидно это. Это а то направление, тропы, которое... Ручки, э, да, информатика, скажем так, да. основа информатики это тот, тот предмет, который должен изучаться в каждом учебном заведении, независимо от того. Это э, средняя школа, лице лицеи, гимнастики. Ну, Решение о создании принимали это. депутаты областного совета. Mm, еще, да. Да. Поэтому по инициативе областной государственной администрации департамента науки и образования. Поскольку мы... Э, были, есть, ну и смею, скажем так, наверное, не очень прилично сказать, остаемся лидерами в системе науки и образования Украины, мы хотим что-то новое открывать и чем-то над новым заниматься. Вот этот проект для нас кажется новым, новым, уникальным и, наверное, ну, не могу точно сказать, один из первых Украине именно в этом направлении. читали, сказал, там есть результаты по школам ТИКИ из украинской литературы, результаты. Я хочу сказать, что у нас хорошие результаты. Я отмечу, что среди городских школ в первых двух сотнях есть, в трех сотнях есть сельские школы. Есть Золочевская гимназия, Красноградская гимназия, я уже говорил об этом, Сахновщинская гимназия, есть город Чебуин, школа номер пять, точно помню где имеют одни из лучших результатов СНО по украинскому языку. Это значит лучших, мы понимаем, а худших обнаружили. Вот, да, в наружили. списке Кроме, худших да, я нашел. -то и -то тоже лучше, с радостью и... хочу отметить, что <сих> э, с радостью, что у нас, в отличие от других областей, которых там по 10-20 по школ, у нас есть одна школа на территории области, где больше 10 выпускников не сдали ЗНО за а с украинскую мову. Вы ждете от меня ответ. Хайковская вечерняя вечерняя школа места Харькова номер 5. Я не знаю представы. Ну, понятное дело, что это уже люди, наверное, чуть постарше, которые сдавали. Не знаю, зачем. Наверное, это вопрос к администрации школы. В условиях приема нет обязательности складания ЗНО для выпускников вечерних школ. То есть у них есть возможность сдать выпускные экзамены и не сдавать ЗНО вообще. Зачем ну, подход, они нам чуть-чуть рейтинг подпортили, зачем было, скажем так, желание и, и необходимость всех регистрировать в ЗНО, чтобы потом э, люди, которые уже, скажем так, за 30 не сдали ЗНО за украинского РИМОГа, я не знаю. В этом вопрос. Но, тем не менее, это всего лишь одна школа. Ошибка была ли это специально была сделана, я не знаю. Э, там действительно больше, там порядка 15 человек, если я правильно помню, не сдали ЗНО по но это всего лишь одна школа, и то вечерняя. Поэтому говорить, что у нас сильно плохие результаты нет. Но вы, в принципе, по моему мнению, правильно развиваете мысли. Мы сейчас работаем и оцениваем качество работы специализированных школ, лицеев и гимназий. Что такое лицей, гимназия и коллегию? Это те школы, которые должны давать высокое качество образования учащихся. Если мы видим... Если вы посмотрите эту таблицу Юхорчука, которую вы говорили, то там в нижней части, ну, слава Богу, не на последней странице, а на предпоследней, есть несколько лицеев и гимназий в Хайковской области. Если они имеют такой, один из самых низких показателей эм, результатов ЗМОЗа украинскую мову, может ли эта школа иметь статус специализированной лицея или гимназия? Гимназия. Или это обычная, хорошая, может быть, общеобразовательная школа? Эм, потому что есть вывеска но, может быть, не всегда надо обманывать людей. Если это писано на лице или коллегиум, есть результаты, которые в самом конце, то, может быть, это надо руководству школу подумать и поменять, вернуть название на обычную, заголовную свитную школу. Номер и по все. Это вопрос, который мы тоже будем анализировать. У нас, я как бы не хвастаюсь да, результатом, что у нас лучшие результаты ЗНО за 80 лет. Ой, за 8 лет, извините. Я просто хочу сказать о том, что мы сам августа месяца прошлого года активно занимались, потому что когда я пришел чуть больше года назад на работать, когда я увидел результаты ну, мне стыдно. Я за год ни разу, журналиста журналистам, не сказал об этих результатах. Не сказал. Хотя вы спрашивали. Я 200 банками, что мы в конце всех областей Украины. Я вообще не мог представить, что такое может быть системное образование. Мы целый год проводили тренинги с учителями, которые учили ребят в 11 классе. Мы с ними работали, мы с ними занимались, мы их собирали, мы им рассказывали, что такое ЗНО, как надо ребят готовить, что они должны знать. Расскажу тот факт, что мы добровольно подчеркнули. Наши педагоги зимой мы им дали тесты по ЗНО, учителям, которые работают в 11 классе, чтобы они сами написали ЗНО. Так вот, 4% они сдали за по украинскому языку, учителя украинского языка. Ведь я просто рассказываю о тех работах, которых никто не знает. Только мой департамент, методисты знают, чем мы занимались. Наверное, такой учитель, который работает в одиннадцатом классе, преподает украинский язык и сам на такой, сдает цену на украинскую украинского языка, наверное, он не может работать в одиннадцатом классе и учить детей. Вот мы постарались уйти от этого. Поэтому за этими цифрами стоит работа большущего количества людей, методистов, управленцев из образования. Э, извините, не сказал работников регионального центра тестирования, вместе с Александром Ильичем Сыдоринга, да, которые мы вместе с ним проводили учебу для учителей. Мы учили, скажем так, их доготовить наших выпускников к ЗНУ. Мы объехали все районы области, везде собирались, скажем так, и не общались, поэтому работа была большая, очень большая поделана. Поэтому вопрос у меня все. пожалуйста, вот в этом году, в прошлом году защита отечественного предметов, в этом году как-то дополнительно оснастили, может быть, еще лучше укомплектовали. Он занимается чуть-чуть очень дорогостоящий проект, но мы занимаемся над этим, потому что э, вы знаете, что за последние годы у нас фактически не осталось кабинетов по преподаванию захода У нас фактически не осталось, ну там в каких-то школах остались э, противогазы и не более, и более ничего. 60-е Ну да, можно сказать и так. Поэтому есть действительно были у нас... Так, прогрессивные школы, вернее, не школы, а преподаватели, учителя, которые работали, которые, это их было, да? они занимались, сами что-то покупали, придумали и так далее. В прошлом году, вы знаете, это тоже было впервые в Украине, мы провели успешный эксперимент, все наши ребята, выпускники 10-11 классов смогли приехать на базу высших учебных заведений, военных, да, и диктофон рассыпался. Значит, приехать на базу высших военных учебных заведений и там провести занятия реально на высококачественной, высококвалифицированной базе. То есть это был и университет Поветряных сил Ника Жедуба, и Академия Национальной Гвардии Украины, и танковый институт, либо по-другому военный факультет НТУ ХПИ. Где ребята мы переносили занятия в школе, сдвигали на один день, они полностью уезжали на один день, где они могли и постоять в электронном тире. понятно, что в каждой школе не будет в ближайшее время электронного тира. Это у нас только в нескольких высших военных учебных заведениях. это поработать на кафедре химзащиты, это и и противогазы, и огнетушители, как ими пользоваться, и заняться физической подготовкой, побегать на полосах препятствий, которые, ну, они когда-то были, сейчас мы их восстанавливаем, сильно восстанавливаем, но все равно это не такие полосы препятствий, как есть специализированные в специализированных военных заведениях. И посмотреть на выезды показательные танков, это очень дорогостоящее, но нам пошли навстречу участники АТО, молодые пацаны, которые служат в АТО, несколько раз приезжали на танк, все, я думаю, школьников это поросило, они увидели, что это такое. Они увидели в университете Проветрянных сил, э, макеты самолетов, полазили, посмотрели, как это, в тренажерии покатались. Они посмотрели э, в танковом институте у нас в Гвардии, союзы военной техники, зайти туда даже посмотреть это это уже я считаю патриотическое воспитание подготовка наших учащихся что еще? это сборка и полуразборка оружия учебного, которые тоже они поддержали нет у нас автомата, автоматы учебные, э, пистолеты учебные, э, забрали постреляли ну, в основном электронном киресте но тем не менее то есть участвовало? Э, порядка 10 тысяч школьников мы смогли за в области города? области, ну, в основном область. Город у нас, э, мы в этом вопросе поставили в последнюю очередь, потому что э, в городе более-менее БРД осталось, и они могут в любое время посетить э, как профориентацию высшие учебные заведения. Планируем продолжить то же самое. Мы выполняем нашу базу работы школьную по преподаванию предмета захиста и чизны. Скорее всего, есть идея, и мы будем ее реализовывать, что мы создаем Базовые школы в каждом районе, то есть создать и построить кабинет в каждой школе, тем более если это малокомплектная школа, просто нет съезда, нет необходимости. Поэтому, скажем так, будут округа образовательные по преподаванию предмета защита отечества. Делаем базовую школу, где ее наполняем, и выборы несколько раз, ребята из соседних школ привозим на занятия именно в эту школу. Как думать, в зависимости от его наполнения. Извините, от 50 тысяч на миллион может стоить. Если 10 они остались в где слава Богу, если покупка учебного оружия, если какие-то там патроны для крупных стрел, ну понятно, что холостые, но тем не менее, это может быть очень дорого. Если это химпрепараты, химреактивы какие-то, то это может быть очень дорого. Скажите, в прошлом году учебном тысяч, в этом году Начнем. В прошлом году мы начали где-то в декабре у нас были пробные, а основные у нас выезды были с февраля месяца. Поэтому в этом году, я думаю, что мы с октября начнем, поэтому сможем в большее количество детей. Еще больше, да? Да. скажите, пожалуйста, в чем особенности закона ОБДУ, что придет в образовании? Интересный вопрос. Это изменение профессий и специальностей, по которым будут. У нас это создание, тоже, наверное, можно сказать, оптимизация сети учебных заведений. У нас на сегодняшний день, ну, как бы, Хайковская область немножко выделяется в лучшую сторону, но, в принципе, как бы проблемы схожие, одинаковые. Очень много училищ, очень много профессийных лицеев, как сейчас называются, пациенты центру Некоторые специальности устарели, на некоторые специальности училище не могут выполнить госзаказ. Сегодня у нас идет прием в ПТУ, на 57% выполнен госзаказ, а госзаказ у нас почти около 8 тысяч. Есть для себя некоторые профессии, на которых у нас большой популярностью пользуются профессии сферы услуг. То есть это торговля, это бармены. Это ресторанное дело, Значит, тут вопросов нету. Определенной популярностью пользуются профессии, связанные с автоделом, автослесарные и так далее, мастерские. Вопросов нету. И очень небольшим пользуются эти специальности, скажем так, в в инструментальнике, это на наши заводы тяжелого машиностроения. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда некоторые наши Заводы, завод имени Малышева, твоя, требуется в рабочей силе, но, к сожалению, нет выпускников, которых можно взять и взять себе на работу. к сожалению, поэтому основное в формировании системы профтехосвиты, это создание крупных, мощных центров профтехосвиты. У нас сегодня в области 55 ПТУ. Объективности нам такие не нужны, тем более, что есть где у нас, извините, по 50 человек учатся. Это хуже, чем малокомплектная школа. У нас материальная база ПТУ, наверное, 60-70-х годов. Нет, ну, там есть директора, которые занимаются постоянно. Они что-то покупают, что-то приобретают, какое-то учебное оборудование. Но одно дело сферу услуг, извините, купить барную стойку, там учить, наливать всякие спиртные напитки или просто напитки. Другое дело, что мы учим, например, автоделу там, на плакатах 60-го года, где какой то там машина ЗИЛ нарисована, я видел в одном училище, ну, в сельском, конечно. Ну, какая, то есть учить на чем? Мы, если у нас выходит специалист по автоделу, да, автослесарь, наверное, он должен учиться, может быть, я не прав, на Тойоте, там, я не знаю, на Шкоде, смотреть современные, современную аппаратуру, на которой можно работать, они не изучать 60-х годов там, ЗИЛ, масс еще там что-то. Может это нужно, но не такое количество не в таком. Поэтому материальную базу нужно улучшать. Если у нас есть 55 училищ, в них и по 100 человек учится смысла, и нет средств для того, чтобы улучшить, улучшить эту материальную базу. Если у нас будет несколько а крупных центров, разнопрофильных пусть это будет, там мы сможем действительно загощать животопожды, действительно эту материальную базу, мы стоим который сможет которые работать на современном оборудовании. Ну как, извините, опять, открылась. на заводе ФЭД, да? Ну, на некоторых других заводах стоят э, крупные станки. Да не те станки, да, которые у нас были в Советском Союзе. Там есть программное обеспечение. Там только человек может с высшим образованием управлять этим станком. Там пишешь компьютерную программу, вводишь, оно само все делает. Наверное, мы к этому идем. но С одной стороны, наши заводы не все могут покупать такие станки, но тем не менее нам надо учиться работать и учить детей работать на новом оборудовании в том числе. Будет новый закон про профессиональное освит, после этого будем рассматривать. В планах Министерства и закупанном проекте прописано, что скорее всего после принятия закона и формирования и оптимизации марежи, заклады про автоосвит будут переданы министерства освит и науки на миссия, то есть в сферу управления нашего департамента науки и осветы. Исходя из этого, уже дальше будем принимать какие-то решения. И скажите, пожалуйста, кроме этой специальности, какие еще оказались в потому Может, вообще нет одного человека на какой-то специальности? Вы знаете, все зависит, нет, Но такого нету. Нет, это, такого это. нету. Но я опять-таки скажу, все зависит еще от менеджмента. У нас три Швейные училища в городе Харькове, в городе именно, не в области. У нас в одном там 10 человек набрали, в другом 200 набрали. То есть это не показатель, это показатель работы специалистов. У нас самое большое, 18-е, механико-технологическое училище. Механико-технологическое. Там все специальности этого профиля. У них набрали 300 с лишним человек. Там контингент больше тысячи. У нас больше 300, очень мало ПТУ. Это ПТУ имеет контингент больше тысячи. Это работа менеджмента, наверное. Это материальная база. Если можно еще одну. И в порядке, если есть я хочу вернуться к патриотическому воспитанию, да. тут уже вопрос поднимался, но с военной точки зрения. Да. Вообще, не секрет, да, что во многом то состояние и настроение, которое есть в обществе, оно закладывается еще в школе. Да. Какие изменения грядут или вообще грядут какие-то цели улучшения качества патриотического воспитания, я имею давно в случае гуманитарный аспект. Так, и вот уже скоро 1 сентября планируются ли патриотические уроки вот, на 1 сентября. Спасибо за вопрос, очень действительно актуальный и необходимый. Два слова опять-таки отвлекусь. Самый большой плюс работы системы образования, в том числе Министерства образования и науки за последние, сколько по полтора года, да, скажем, это чуть больше года, это э, дебюрократизация системы образования. Э, я думаю, что об этом надо сказать. Э, задача педагога и учителя учить детей и воспитывать молодежь, в том числе педагогически воспитывать, а не писать отчеты и бумажки. Вот вся система образования последних, там, я не знаю, ну, многих лет, советских времен, наверное, это то, что у нас ежедневно поступисим от министерства, я и, ко мне в департамент, я в районы города отсылаю, потом приходят в школы, и все учителя, вместо того, чтобы учить детей, пишут отчеты, зриты и ответы на вопросы. Это не годится. Вот министерство, хочу выразить ему благодарность, это на половину уменьшило документа, документа оборот и отчеты, которые мы сдаем. школы и так далее. В том числе и дало очень много, я бы сказал бы, но это правильно, свобод на места, свобод в выборе. Я это к чему? Что э, первый урок в этом году, 1 сентября, э, у нас первый раз за последние годы нет темы этого урока. У нас главная задача, которая прописана в Письмене Министерства образования и науки, о том, что этот урок должен быть с патриотическим настроением. То есть каждая школа, администрация каждой школы должна собрать педагогическую работу определиться, название урока, тематику, то и как их будут преподавать, но главная задача, чтобы оно было в дусе патриотизма и так далее. Это, я считаю, что это большой плюс. Другое дело, что наша нас задача контролировать как все школы выполнят и как они повернут урок. Я согласен с вами и более того скажу, что воспитание, что такое образование, да, это обучение, еще с университета помню. Ну, так, примитивно, но тем не менее, обучение плюс воспитание. То есть образование, воспитание – это главная и неотъемлемая часть процесса образования. И, безусловно, заниматься воспитанием надо не с первого класса, надо с детского сада, там, с двух лет, с трех лет, для того, чтобы это было вкрыть, для того, чтобы… Ну, взрослого человека можно доказать, рассказать, показать, но оно должно быть внутри. Для этого действительно должна быть, новая, я бы сказал, новая система именно патриотического воспитания детей. Да, военные – это для старшеклассников. С первого класса это должно быть в виде игры. Я скажу так, что э, Игорь Иванович подготовил, по э, его инициативе было подготовлена, скажем так, такой подарок первокласснику, школярую по Батьковщину. Это начальный методичный пассивник, э, может быть, сильно рано говорю, но тем не менее. 1 сентября все первоклассники области получат... Э, очень интересную, интерактивную книжку. где каждый первоклассник на его доступном уровне сможет, если до этого, к сожалению, не было, впитать разы патриотизма. Он прочитает, что такое мама, ну, мама он знает, да? что такое Украина, что такое родный край, что такое батьковщина, что такое юнак, что такое война, для того, чтобы он понимал, что это такое. Очень интересное интерактивное выдание, и мы Действительно, одни из лучших специалистов, методистов области занимались над этим изданием. И это, вот, скажем так, небольшой внесор области в патриотическом воспитании детей. Но э, я вижу, что целый курс, целый цикл курсов должно быть в каждом классе, там, второй, третий, четвертый, должен быть определенный спецкурс, который будет действительно направлен на патриотическое воспитание молодежи. Есть основные базовые предметы, базовые курсы, учебная программа, математика, украинская и т.д. и т.п. Но каждая школа, каждый район на свой выбор должны наполнить это предметами именно, скажем так, патриотического направления. Ну это коротко. А вообще эта система, и даже я бы сказал бы больше, извините, и заканчиваю, это предметы, которые не только в школе учатся. Это понятно, что это инвалидивная часть, но это должна быть позаклассная работа, позаштильных начальных закладах, палацах детячей и тайнацкой творчести, або в будинках. Это личные гуртки. То есть это сила система на дня послуг в направлении патриотизма. Истинно, если... ну, вообще такое и... да. запитание, я бы в Что Чурцаре было последним. Да. Комануется... Загучите, за как... Отбывается співробитничество с патриотическими организациями. Места и в области, каких которых у нас выбор сейчас на берегу романдано Вот к этому вопросу как раз Про співробитничество? Да. Не, ну, безусловно, мы с многими организациями співпрацювали. Больше мы співпрацювали в этом году, скажем так, с волонтерскими организациями. Одни из региональных реформ направлений ⁇ это создание волонтерского студенческого штаба. Мы его успешно строили Мы успешно создали в каждом вищому высшем учебном студентські студенческие заводы, которые з с волонтерскими организациями. В том числе и занимаются патриотическим Ми Мы провели много акций по передаче необходимого і до военных, які в зоне АТО находится. это также участие в этих акциях, в этом штабе, это также, я вважаю, что это патриотизм. Что а, касается школяев, они также не было построен в этих процессах, и малювали, и передавали книжки своим, скажем так, однолеткам в Донецьку и Луганском области, в Крим передавали. А, насамперед, я хочу сказать, что с общественными организациями мы вместе работали над укладанием предметов защиты чистых и довольно успешно они им помогали на первых порах, когда там, там, в по институте мы были, они нам показывали как спілкувалися з с учениками У нас процесс... Учни ПТУ, до речи, очень много проводили також якісь соревнования спільно с, скажем так, патриотическими общественными организациями. Нам тоже помогали в проведении нашей військово-патриотичною гри областной Джора, да, Сургин. У нас зараз у середину месяца поїде наша команда, до речи, перемогла команда Нового Дуваського району, поїде для участі в всеукраїнському этапе. Тобто у нас в кожний район, у нас немає там спільних планів, я ни с кем меморандами не підписую, на місцях, е, якщо є бажання, ми відправляємо на місцях, е, кожна бажаюча організація може спирпрацювати зі школи, з ПТУ. Да, спасибо большое. Еще oh, зади yeah. девушка еще зади хочет. На жаль я не по акту статистику, не могу сказать. Но, конечно, с этого года это еще один, скажем так, демократизация области, что теперь никто никого не заставляет, извините, покупать бланки дипломы, выдраковать в одними организации, как это было до этого. Это каждый высший учебный заплатный мае право затвердить бланк, эскиз бланка выдраковать диплом там, где он забажає. Але Но, как это контролировать, есть номер, серия да? номер диплома, который находится в единственной государственной базе освіти. То есть, для того, чтобы набрать диплом каждому подписчику, необходимо получать этот номер. Для того, чтобы его отримати, необходимо правильно внести все данные в эту паспорт. Придется, есть такое слово, верификация. Верификация на базе звільнення выдачи диплома, что выдает высший начальник заход. на жаль, в этом году это было первое, я бы сказал, потому что очень много технических люди в первый раз в вищах сидели, вносили данные, какие-то были помилки, неправильно оформили наказ, неправильно отправили, Министерство, а вернее, что Инфурсурс, это государственное предприятие, которое этим занимается, они также очень оперативно работали и иногда выникали помилки. После этого еще нужно дипломы надрубать, поэтому действительно были проблемы. Мне даже на сегодня звертається, что не все получили дипломы, але Министерство дало дозволь и давало дозвіл. Если просто надрубованный диплом, але є новый, присвоенный, то мне могли в университете в любом случае дать доведку, что я так речь то так рідо университет, Такий, та специализировал стартап, мы отримав диплом и новую диплом, даже если немає. не имеет. И все комиссии, ну, те, что я знаю, принимали эти довідки, чтобы мы могли внести просто в базу, было а потом же донести диплом. Поэтому, извинения ну, такие были, но мы старались их все на месте. Спасибо.